Приветствую всех из Финляндии. Я в своих видео достаточно часто рассказываю о материалах, которыми мы пользуемся и инструментах, которыми пользуюсь я, которые мне удобно и комфортно. Я о них рассказываю. Но возможности у российских покупателей приобрести это по большому счету ну, практически никак. И поэтому пишут либо а как купить, либо а что показывать, если не купить. Вот. В связи с этим, ребята, у вас теперь появилась эта возможность. Вы можете приобрести в нашем интернет-магазине. Это не сторонний магазин, Это я являюсь полноценным соучредителем и совладельцем его. Поэтому, пожалуйста, по ссылочке в описании можете пройти и посмотреть. На данный момент вы можете приобрести только резак для гипсокартона. Это на сегодняшний день. Мы являемся официальными дилерами финской компании на всю территорию России. То есть, если вы хотите его приобрести, как пользоваться, работать именно этим резаком, то, пожалуйста, приобретайте и покупайте через интернет-магазин. Либо вы имеете некие торговые площади и хотите торговать таким продуктом, то, пожалуйста, тоже обращайтесь. Также нас интересуют любые партнеры. У нас ведутся сейчас переговоры с разными партнерами о разных продуктах. То есть интернет-магазин будем наполнять. И будем наполнять по принципу, ну, чтобы люди могли, конечный потребитель, приобрести это в России. Не так, что вот это есть только в Финляндии. То есть, либо это будет производить что-то, либо такого качества, либо те заводы, которые производят на Европу, отправляют товар, они просто не хотят работать в рознице. И поэтому они практически неинтересны. Покупай фуру, пожалуйста. Вот с ними мы ведем переговоры, чтобы у вас была возможность приобрести через наш интернет-магазин, по сути, некие партии. Скажем. Плюс еще будет много всего интересного, планы героические, планы большие, поэтому следите за каналом, следите в интернет-магазине, смотрите, вот. буду все рассказывать и показывать. А на этом хочу попрощаться со всеми, пожелать всем удачи и до новых встреч!